В Светлогорске на улице Октябрьской, 1, дробь 10, находится вот такой вот красивый отель Хартман. Здесь также есть ресторан. Шикарный дом, конечно. А рядом отель Старый Доктор находится. Историческое здание. 1919 года постройки именно тоже отель. Здесь хороший ресторан локаль. Всем пока. С вами был Александр.